Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Виталий Дробовский. Я являюсь экспертом с отдела выкупа Национальной ассоциации аукционных брокеров и мы сегодня разберем самые важные вопросы для выяснения информации именно по спецтехнике. Итак, первый вопрос это узнать местонахождение, время и дата осмотра. Второй вопрос мы узнаем состояние в целом по узлам и агрегатам. Сейчас разберем. Допустим, экскаватор на гусеничном ходу. В каком состоянии катки? Ведущая звездочка. В каком состоянии ковш износ ковша? Гидравлика? Есть потеки? Нет. ДВС. Следующий вопрос. Узнать моточасы. Узнать, где работал и в каких условиях. Это важно, потому что экскаватор работает в карьерах песочных, там, глиняных. Они не сильно, ну, как бы износ ковша и всех пальцев, соединяющих стрел там и так далее на ковше. вработал ли гидромолот? Потому что если он работал гидромолотом, долбил камни, либо бетон, сильно расходуется ресурс экскаватора. В таких местах, как стрела, пальцы, соединения, то есть ну шат, люфт некий, это важно. Узнать, когда последний раз заводился экскаватор, чтобы понимать, сколько он стоит. Все резиновое, скажем так, оно трескается и так далее. Сколько он стоит без действия? то есть завести одно дело подвигать, расшатать, все смазано чтобы оно все действовало, работало важный вопрос узнать если ключи на месте вы приедете на осмотр есть такой фактор что если не спросили на личном опыте был такой вариант что вызвали экспертов диагностов они приехали ключей нет почему потому что вопрос не был задан и в итоге все время потрачено поэтому задавайте вопрос обязательно Есть ли ключи есть ли документы псм в данном случае чтобы ознакомиться на месте нужно ли брать аккумулятор как правило в большинстве случаев его нет либо он есть но севший и соляру лучше приехать уже подготовленным скажем так полностью спросить если фото это в том случае когда вы звоните доверенному лицу конкурсного управляющего то есть тот кто предоставляет осмотр если фото свежее чтобы ну, как бы не ехать сдалека чтобы хотя бы примерно понимать первичное состояние если же нет то спросить если возможность у вас такая сфотографировать для меня буквально 45 фотографий там уже это зависит от вас если нет можно предложить на счет там скинуть 200 рублей каких-то спросите номер телефона оператора тот кто работал на данном экскаваторе в прошлом конкурсному можно задать такой вопрос есть ли такой контакт у вас и это будет круто потому что вам оператор расскажет прям ну подробно все что как какие проблемы и как работал ну, то есть ответ до гаечки, на этом все. Надеюсь, моя информация вам пригодится. С вами был Виталий Дробовский, Национальная ассоциация аукционных брокеров.